Как и где забрать машину, которую ввез эвакуатор? Какой график работы у инспектора ДПС? Как не покалечится, когда приехал за своим автомобилем? И сколько километров придется идти пешком на эти вопросы, с которыми могут столкнуться все водители нашего города, если машину забрал эвакуатор? Пыталась ответить Юлия Мавшович. В нашем проекте «Проверка. Новая серия» выходит уже завтра. Сегодня мы с гостем в студии решили поговорить о, о том, как работает эта наша городская служба. Егор Фролов, координатор Красноярской Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. Егор, спасибо, что пришел. Скажи, пожалуйста, правильно мы понимаем, что вот единственная штрафстоянка у нас в городе, и туда отвозят вне зависимости от того, где эвакуировали автомобиль? Не, На самом деле штрафстоянки две. Вот, то, что я видел в анонсе вашей проверки, это правобережная штраф, Ой, левобережная штрафплощадка, еще существует правобережная штрафплощадка. Но сам факт, мы этим вопросом занимаемся уже порядка трех лет. Мы выяснили, во-первых, то, что организации, которые эвакуируют, они не проходят какой-либо, не участвуют в торгах, они проходят какой-то такой свой местечковый конкурс, который проходит в отделе ГИБДД в каком-то отдельном кабинете, и при этом при всем побеждают одни и те же участники, которые на сегодняшний момент занимаются эвакуацией. Ну и вообще вся структура эвакуации, мы с вами также замечаем, что она у нас больше направлена на бизнес эвакуировать, там, где проще всего эвакуировать. Может вспомнить улицу Кирова, где я самостоятельно снимал дорожный знак 327, который также по непонятным причинам появился. Затем сотрудники ГИБДД доказывали его законность, хотя никаких официальных документов не предоставили. На сегодняшний момент все-таки на этом месте существует уже знак «парковка». Все-таки отвязались от этого места. Но при этом, при всем, мы все-таки наблюдаем, как эвакуация происходит за администрацией города, там, где практически нет потоков, где не создаются заторовые ситуации. Мы видим, эвакуация происходит ну, в таких местах, где ну, практически автомобилей нет, а именно там, где где попроще подъехать, дернуть, быстро уехать. Причем вот сама вот эта структура, я не знаю, будет ли она у вас в эфире показана, как происходит эвакуация автомобиля. Один из примеров я пытался записать, к сожалению, камера замерзла, полностью не записал подъезжает эвакуатор, около автобусной остановки эвакуирует автомобиль. Тут же сотрудник ГИБДД берет показания у бабушки, которая сидит и ожидает общественный транспорт, который даже не видела, в каком состоянии грузился автомобиль. И в этот момент эвакуаторчик уже грузит автомобиль, убирает опоры, садится за рут, тут же сотрудник ГИБДД с протоколом уже прыгает в автомобиль и сопровождает. Можно каким-то образом исправить эту ситуацию, сократить время вот этой эвакуации наладить логистику? Ну, так как мы этим вопросом не первый день занимаемся, мы, во-первых, предлагали сделать муниципальную службу эвакуации, причем она бы была нацелена не только на эвакуацию нарушителей, она бы была нацелена и на уборку в том же самом, и улиц. То есть на сегодняшний момент, мы, вот, общаясь с АТП в последнее время, не нам жалуются о том, что центр практически невозможно очистить в ночное время суток, потому что все стоят под знаками. В ночное время эвакуация не происходит, она происходит только в дневное время мы предлагали создать муниципальную службу эвакуаторов, которые бы могли бы и помогать и уборке улиц, и регламентировать действия эвакуации, которые были бы в первую очередь направлены на безопасность дорожного движения, это эвакуация с тротуаров, перед пешеходными переходами, перед перекрестками. То есть эвакуация проходила бы именно так, как прописано в регламенте. На сегодняшний момент этого регламента нет. И помимо всего еще в краевом законе, прописано только перемещение автотранспортного средства до штрафплощадки. Сама штрафплощадка нигде не прописана, регламента нету, как должна осуществляться выдача автомобиля, как жители, автовладельцы там будут ожидать, где они это будут ожидать, на улице, где можно сходить в санузел, этого ничего не учтено. Как осуществляется проход, мы тоже видим, что на сегодняшний момент там частная организация, которая занимается охраной, там же бегают собаки не на привязи, которые могут там цапнуть. Я прекрасно понимаю, что автовладелец нарушил, да, он должен понести наказание. Для этого существует административное право, да, на которое касается штраф. Человек его и так платит. Но это не значит, что на него должны бросаться собаки. Это не значит, что он должен мерзнуть в мороз, ожидая своей очереди. Это не значит, что он не может не сходить где-то в туалет. Ну да, вот есть мнение, что если нарушил, значит, должен по полной программе понести наказание и заплатить штраф и соответственно добраться до автомобиля или достаточно сразу ну, мы же все-таки живем не в Китае, да, когда там за нарушение правил дорожного движения могут и плетками выхлестать. Поэтому, но ну, все-таки мы живем в гуманном государстве, где... Должны соблюдаться законы. И то, что в краевом законе не прописано этот весь регламент, к сожалению, ну, это упущение законодательного собрания. Мы, в свою очередь, как раз сейчас подготавливаем нормативный документ, где было бы прописано от начала перемещения автотранспортного средства до штрафплощадки и с выдачей, и именно как должна осуществляться выдача что должно быть на штрафплощадке. Если частник не хочет этим заниматься, пусть отказывается. Потому что на сегодняшний момент нам ГИБДД отвечало о том, что все отдано на усмотрение частного предпринимателя. А может быть вы федерации изучали, как в других городах, в соседних или, может быть, в столице? Ну, в столице очень все хорошо, потому что там работает муниципальная служба эвакуации, она также помогает, как я уже говорил ранее, и уборки улиц, она помогает и перемещение автотранспортных средств, если там, допустим, будет проходить какое-то праздничное мероприятие, в сторону его отвести. То есть это все прописывается. Водитель, когда ищет свой автомобиль, он просто уже звонит в муниципальную службу эвакуации и узнает, где его автомобиль. Там во много раз проще все сделано, и всем этим занимается муниципалитет. Почему у нас муниципалитет этим не хочет, прибыльным причем делом заниматься, непонятно. А в других городах, в ну, Новосибирске, например, часто сравнивают, а... или не смотрели как там? В Новосибирске не сравнивали. У нас жалобы шли с Екатеринбург о том, что там ровно такой же кавардак творится, как и у нас. Ну вот, Единственный хороший пример это как работает в Москве, там занимается муниципалитет. У нас почему-то занимаются частные лица, причем я как и тоже говорю о том, что непонятно, каким образом они вошли в этот бизнес, непонятно, каким образом они проходят этот конкурс. Ну и плюс, если было бы много желающих, все равно бы сотрудников ГИБДД на всех эвакуаторщиков бы не хватило. Понятно. Спасибо большое. Напомню, с гостем студии обсуждали проблемы эвакуации автомобилей.